Привет! В эфире универ а в студии я – Аида Малахова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В IT-лицее Казанского федерального университета состоялся урок цифры. Банк ВТБ перестал быть акционером Первого канала. Япония построит завод по производству водородного топлива прямо на Луне. Какие профессии востребованы в 21 веке? Что такое искусственный интеллект? Ответы на эти вопросы ученики IT-лицея Казанского университета узнали на уроке «Цифры». Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете.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 Недавно в СМИ появилась информация о том, что публичное акционерное общество ВТБ перестало быть акционером Первого канала, избавившись от 20% акций контрольного пакета. В истории разбирался наш корреспондент. Банк ВТБ вышел из Совета акционеров Первого канала.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 и тогда ожидать улучшения качества контента нам не приходится. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. Освоение космоса человеком уже давно не фантастика. Особенно хорошо мы изучили нашу самую ближнюю соседку Луну. Но что, если люди смогут производить на спутнике важнейшие химические элементы? Кислород, водород и даже научатся добывать питьевую воду. С такими возможностями окажутся доступными более длительное пребывание человека на Луне и его продуктивная деятельность. Это уже вполне реально, о подобных амбициозных планах заявила Япония. Как им удастся осуществить это и что за этим может последовать, смотрите в нашем следующем сюжете. Возможно, здесь, на Луне, в 2035 году построить завод по производству водородного топлива.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 В регионы России вводятся новые технологии, а именно системы распознавания лиц. О том, чего нам ждать от этих новшеств, расскажем далее.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 На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!